эй эй, эй! Всем привет, ребят! С вами Антон. Да я вижу комментарий, как вы просите очередную большую подборку детских средств передвижения. Ну честно, ведь вам заходит подобная тема. Именно поэтому я, недолго думая, сделал еще одну огромную подборку на эту тему. Я думаю, вы зацените и поставите мне лайк за мои старания. Ну а также не забывайте про комментарий и колокольчик. И обязательно досмотрите это видео до конца. В конце видео у нас будет конкурс на тысячу рублей. Немного, но все же что-нибудь интересненькое купить можно. Ну а теперь скорее падайте на что-нибудь мягкое, ведь ролик займет 20 минут вашего времени. Погнали! Йо-йо, ребята! Ну что, давайте начинать! Погнали! Итак, думаю, начнем мы с пушки-гонки. Это Audi R8. О, да, детка, это просто красавица. Давайте напомню, это детская мини-копия Audi R8. И это не простая игрушка, а тюнинг Точила. Сделана она в бело синем цвете, весь хром убран и окрашен в синий цвет, так же, как и фары. Как же она красива! Даже реальные тюнинг автомобиля не такие красивые, как этот. На ней также установлены очень крутые диски с шипами вместо гаек. Ну и, конечно же, как без этого? У нее просто охерительный развал. И есть гидра! Уф, просто бомба! Машина для настоящих богачей! Уах, ну ни хрена ж себе, что я нашел? Уф. Итак, это BMW z 4 в кузове Е85. Просто пизнец. И Извините за выражение, ибо уже само по себе BMW z 4 в кузове Е85, пипец какая крутая. Но вот это просто что-то невероятное. Да, да, это мини-копия, но я сначала даже не понял, что это BMW. Просто ее бешеный обвес с огромными расширителями, этот крутой серый металлик и просто какие-то сногсшибательные диски, а еще этот развал. Мама, я влюбился. Вот бы мне такое в детстве. Нет, я бы не гонял, наверное. Я бы за этой ласточкой ухаживал. Ох, просто максимальный лайк этой красотки. Вау!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 Ух, ну ничего себе! А это у меня Кобра! Эта модель отлично дополняет нашу коллекцию классических и экзотических автомобилей. Кобра заслужила свою популярность благодаря своему суровому виду. Этот юниорский спорткар ничуть не меньше своего старшего брата. Его широкая решетка и основные стильные алюминиевые 10-дюймовые колеса не дают оторвать от себя глаз. На строительство такого экземпляра ушло более 450 часов. Кобра оснащена тормозной системой и мягкой амортизацией, что гарантирует комфорт во время езды. Педаль система регулируется, что дает возможность управлять автомобилем взрослым до 190 сантиметров ростом. Ну а ее цвет – это и вовсе пушка. Машинка красиво переливается на солнце и потрясающе выглядит. А что вы думаете насчет нее? Хотели бы себе что-то подобное? Обязательно поделитесь своим мнением в комментариях! Проект, на который я совсем недавно наткнулся в интернете, с первого взгляда мне очень понравился. Это Ford Ranger Wild Track, стилизованный под полицейскую тачку. Автор этого ролика решил сделать машину мечты для своего сына, и, как мне кажется, идея удалась. Машина получилась действительно очень стильной и привлекательной. Все эти наклейки с разных сторон, цветовая гамма, неоновая подсветка, музыка и другие детали, ну просто никак не могут оставить прохожих равнодушными. Включается она, как и настоящая машина, по кнопке, имеет встроенную мультимедиа с в только представьте рабочим навигатором. Также она наделена хорошими парктрониками. В общем, будь эта машина чуть больше, на ней вполне себе можно было бы ездить на дальние расстояния в комфорте. Папа заслужил большого уважения за проделанную работу. Напишите в комментарии, хотели бы вы себе такой форт в детстве. Это настоящий монстр-внедорожник. Ему не страшны никакие сложные трассы и препятствия на пути.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 Так, это детский электромобиль Aero Smart Card. Очень прикольная штучка, о которой я тоже просто обязан рассказать. Его производителем является компания Active Motors. На самом деле, несмотря на то, что электромобиль заявлен как детский, кататься на нем может даже любой взрослый. Причем не боясь, что в процессе что-нибудь сломается. Фишка данной машины заключается в продвинутой системе безопасности, которая обеспечивает плавную и безопасную езду на дороге. Ультразвуковые сенсоры, которые располагаются на передней панели машины, распознают и оповещают водителя о приближающемся объекте или препятствии. Это приводит к автоматической блокировке электромобиля и его остановке в случае, если объект будет находиться на малой дистанции. AeroSmart Card также имеет свое предложение, которое позволяет родителям контролировать процесс и устанавливать лимиты скорости. Максимальная скорость здесь достигает 19 км в час. Что касаемо веса, то желательным будет 59 кг. Имеется возможность подрегулировать педали рост ребенка. Комплектация включает в себя корпус электромобиля, пневматические резиновые шины, эргономичное сиденье и задние фары.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 Извините, просто далее идет машинка моей детской мечты. Да думаю, любой парнишка не отказался бы в детстве от такой машинки. Ведь я прав. Итак, ребятули, это мини-Формула-1. Ну как же круто она выглядит! Итак, у нее так же, как и в первой тачке, встроен 49-кубовый движок, только здесь он уже посвежее и может развивать скорость до 80-90 км в час. Да, скажете, для ребенка очень большая скорость, но вы сможете спокойно ограничить ее, настроив тросик газа. Эх, мне бы такую точило в детстве, и все бы девочки были мои. Раньше это была простая мини-копия BMW E92 M3, но ее вид чутка прокачали, установили крутые катки, также очень красивые расширители, ну и конечно же спойлер. Да, друзья, выглядит она отпадно, а также ребятули ее покрасили в красный цвет и нанесли наклейки тачки Маквина из мультфильма «Тачки». Очень необычно видеть BMW в такой раскраске, особенно M3, но стоит сказать, что водила этой тачки паренек выглядит очень пафосно в ней, думаю он очень доволен своей тачкой. Эх, а у меня в детстве такого не было, ну ладно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 Ё-моё, а вот это уже пипец, какая грозная штуковина. Это мини-копия Dodger SRT. Основной цвет этой мини-копии чёрный. Но эти крутые диски, пороги и хромовая часть морды закатана в прикольный винил. И так, как я уже сказал, машинка очень грозная. Почему? Ну вы только гляньте на этот перед. Красный значок Dodge SRT, красные габариты и через решетки видно две красных турбины. Ух, ну что можно сказать, настоящий дьявол. Также в этой красотке есть крутые противотуманки, красная грозная подсветка под днищу автомобиля. Эх, ну просто бомба. Далее у нас копия автомобиля Bugatti Type 35. Это серия наиболее известных гоночных автомобилей компании Bugatti, выпускавшихся с 1924 по 1931 года. За все время автомобиль выиграл более 1800 гонок, в том числе в таких известных, как Тарго Флорио и во всемирных чемпионатах Гран-при. Уже за первые два года автомобиль выиграл 351 гонку и установил 47 рекордов. На пике активности на автомобиле выиграно по 14 гонок за неделю. Просто какие-то невероятные цифры, не так ли? Думаю, что такая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 Так, а далее у меня на очереди Ford. Это лицензионная копия настоящего автомобиля Ford, являющаяся в своем роде уникальной на рынке детского транспорта, поскольку ранее электромобили подобной марки не выпускались вообще. Автомобиль имеет синий лакированный окрас, который красиво переливается на солнце и придает особого эффекта. Салон здесь тоже выполнен по высшему качеству. Он имеет два посадочных кресла из кожи и открытый багажник сзади, чтобы малыш смог не только с ветерком прокатиться, но и прихватить с собой друга, а также различные игрушки и вкусняшки. Что касаемо функционала, то водитель способен самостоятельно обращаться с машиной, открывать ее двери, забираться в салон, заводить двигатель и останавливать ход. Мощный мотор создает тягу, достаточную для преодоления дачного бездорожья, а резиновые колеса в сочетании с амортизаторами – плавный ход. Скорость движения варьируется в пределах 3-8 км в час, что вполне достаточно для ребенка. Максимальная нагрузка достигает целых 100 кг, чего машина выдерживает не только двух детей, но и даже взрослого.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 Я после предыдущей модели все еще нахожусь в шоке. А тут новая Ламборгини. Как и подобает, тачка оборудована роскошным салоном с кожаными сиденьями, всевозможной подсветка элементов и фар, и потрясающим видом. К слову говоря, у нее даже есть проекция, которая переносит знак компании на пол. Машинка имеет тонированные окна, а сама выполнена в ярко-голубом окрасе. Зеркала, детализированная водительская панель, фирменные знаки на сидельных местах, решетка здесь также имеются. Но что тут сказать? Чудо? Не иначе. О, а далее у нас хоть и небольшая, но очень серьезная машина. И это, друзья, Hot Rod. Изначально это американский кар с серьезными модификациями, рассчитанными на достижение максимально возможной скорости. Для переделки в Hot роды выбирали чаще всего именно Родстеры, из-за их небольшой массы. Нередко для дополнительного облегчения с автомобилей снимали крылья, капоты и другие навесные части кузова, что придавало таким машинам весьма специфический внешний вид, позже ставший своего рода классикой. Непременная принадлежность Hot родов большие задние колеса, позволяющая максимально полно реализовать мощность двигателя, грубо говоря, просто адские тачки. Следующий велик, мягко говоря, необычный. Его особенность заключается в крайне маленьком размере и в то же время адаптивности под исполнение разных прикольных трюков. Наверное, можно сказать, что на таком транспортном средстве вырастают начинающие фристайлеры. По крайней мере, ребенок автора этого видео действительно талантливый малый, ведь исполняет, вы только посмотрите, какие крутые трюки. Лично у меня аж дух захватывает, когда я вижу такого кроху за рулем байка.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 Ну ж, нифига себе. Далее у нас мега крутая тачка. Это копия BMW i8, но эта копия в несколько раз круче, чем реальный оригинал. Ну реально, сами гляньте. Эти крутые большие диски с развалом, с желтой вставкой. Этот крутой винил на кузове. Также бомбезные расширители, передняя губа, а также ее заниженность делают эту тачку в несколько раз круче оригинала. Думаю, некоторые со мной согласятся. Особенно будет согласен этот мальчик, который за рулем этого чуда инженерии. А, ну и здесь также есть тонировка в пятак, как же без нее? Хех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 Это шикарный детский мотик со спортивным дизайном. Несмотря на то, что он имеет крошечные габариты, такой малыш может разгоняться вплоть до 65 км в час и требует, само собой, определенную защиту и прочную экипировку. Ну и, естественно, навыки. Рама модели сделана полностью из металла, окрашена в сине-белый цвет и имеет клевые гоночные наклейки. Создается атмосфера, будто сейчас на таком кто-то поедет на реальную трассу. Конструкция может выдерживать вес вплоть до 120 кг, отчего при желании на подобном с мог бы прокатиться даже взрослый. Хотели еще что-нибудь необычное? Ну тогда получайте! Это настоящий трак, который выполнен в ярко-желтом окрасе с различными прикольными наклейками. Он оборудован подходящими по стилистике кожаными водительскими креслами, а также просторным салоном, где свободно могут поместиться два взрослых человека. Также панель водителя оснащена различными декоративными датчиками и кнопками. С задней стороны трака еще, кстати, достаточно места, чтобы что-то разместить. Машинка очень круто набирает скорость и катается. Не гоночный, конечно, вариант, но довольно необычный. Думаю, каждому ребенку понравилась бы такая модель как минимум из-за своей уникальности